Как всегда, типа, сто раз включить, а потом, когда нахуй никому не нужен, дропнуть. Просто ты, ты даймонд, среди всех поделок ты одна сияешь, я хотел купить, но денег не хватает, ты хотел любви, но ты очень дорогая, почему ты такая дорогая?